Удивительно, не правда ли? А впереди вас ждут настоящие чудеса. А рак не греет. Именно поэтому этот алкогольный напиток востребован в жарком климате. А у нас незаменим летом. Здравствуйте, я Виктор. Это уже второй ролик об изготовлении рака. Для тех, кто интересуется араком, ссылка на первый ролик находится в описании. Желание научиться готовить хороший, хороший арак заставил нас отправиться за секретами его изготовления на Ближний Восток. Покопавшись пару недель на сайтах по продаже авиабилетов, было выбрано два недорогих через Абудаби. И вот мы в Иордании, в стране, где проживают не менее искусные мастера арака, чем в Ливане. Имеющиеся у нас семь дней мы посвятим поиску таких мастеров. Обещаем выведать у них их секреты и поделимся с вами, ничего не утаивая. Почему мы поехали не в Ливан, а в Иорданию? Правильно, грязь и вода Мертвого моря поможет нам справиться с негативным влиянием алкоголя на кожу и суставы. Иорданцы утверждают, что у них самое полезное в мире море. А какой красоты их мозаики. Сегодня нет никого. Камень натуральный. Первое, что делаем, его наоборот. А потом переворачиваем. И вот это лицевая сторона. Вот здесь можно посмотреть дерево жизни. Смотрите, оно уже сделано. Вот это маленький. Uh -huh. Смотрите, какие камушки маленькие. Смотрите. Uh -huh. Здесь видно. Кам. Это не камушек, камушек вот любого, любого э, вида. Он уже как листочек сделан. Предание гласит, что в Иордании умер Моисей или пророк Муса. Королева где-то произошло. А задача у нас необычным явлением. Мы едем из Мадабы в сторону Мертвого моря. Остановились в Мадабе, потому что отели у Мертвого, у Мертвого моря очень дороги. И к тому же при входе вас каждый раз будут обыскивать, отнимать еду, алкоголь и воду. Да еще за сумасшедшие деньги. Вот видите, да, уклон. Три бутылочки полной воды. Я вот их сейчас подтолкну. И обратите внимание, они дружно толкаясь, Ринулись в гору. Так, их, их просто нужно повернуть вот так. Вот так. Отпуск пролетел, будь то сокол в небе. Стремительно. Но свое обещание я сдержал. И вернулся с очень ценной информацией по изготовлению рака. Мои расчеты оказались, ну, немного ошибочными. Изготовление рака в домашних условиях не очень распространенное занятие в Иордании. И как вы знаете, мусульманам запрещено, да? Поэтому в Ливане и Сирии они этим занимаются. В Иордании... Самогоноварение популярнее в Ливане и Сирии. Но радушие иорданцев приятно поражает. Мне казалось, вся Иордания помогала нам найти лучшие рецепты изготовления. А рака, не жалея своих сил и времени, ничего не требуя взамен. Это Вильям, наш человек. Он учился в Советском Союзе. Мне послала ее его Само проведение. Вильям. Здравствуй. Получается, что э, он добавляет анис. А сколько аниса он добавляет? На каждые 20 литров 3 килограмма. Каждые 20 литров э, ну, спирта, Спирта, да? да. 3 килограмма. Это на первый раз. А на второй и третий раз по 1 килограмм. По одному килограмму, по одному килограмму да. Спасибо тебе большое. А сколько Без было разговоров и воспоминаний о советском прошлом? Это очень приятно. Мы же любим Россию. Скажем, Советский Союз. Я не хочу сказать России. Я всегда жил в Союзе, и у меня в голове Советский Союз, и в душе Советский Союз. И мой сыр родился в Советском Союзе. И будет так навсегда. А жена-то у тебя кто? У меня жена русская. Однажды. в Советском Союзе был, э, мы встретили Новый год, жили на квартире. Да? И э, такое обычае было в этом доме, может быть, даже в России. После 12 начинают ходить, друг другу поздравлять. И бывало такое, что ты идешь в квартиру, там никого нету. Ты заходишь, закусиваешь, выпиваешь и выходишь. И дальше идешь по всей квартире, понимаешь? Встретил, встречаешь место. Потом на улице, в смысле, двери были открыты, люди заходили друг к другу, даже когда их нету. Но не буду утомлять зрителя этими воспоминаниями ближе к делу. В первом ролике, ссылка на который есть в описании, я сделал все правильно. Однако есть несколько моментов, которые необходимо учитывать для изготовления хорошего напитка. Готовим самогон для будущего арака. Классическим считается арак из винограда. Но нет виноградного сырья, не беда. Делаем из сахара. Главное хорошо его почистить и убрать все лишние запахи и вкусы. Важнейший этап изготовления рака. Разбавляем готовый самогон. Готовый самогон, прошедший две стадии перегона до 30 градусов алкоголя, и вносим в него анис. Лучшим считается сирийский анис. И именно такой не без труда нам удалось найти. Yes, Перед внесением в куб анис немного проливают водой. Считается, что это благотворно влияет на вкус. Контакт аниса и спирта без воды нежелателен. Есть еще одна деталь. Зарядить куб и внести анис предпочтительно с вечера, чтобы он за ночь разбух и отдал весь вкус и аромат будущему напитку. И здесь есть еще один очень важный момент, который очень многие скрывают. Количество аниса на единицу спирта. Так вот, считается, что необходимо класть 1 кг аниса на 6 литров спирта. Но это не догма. Ищите свой вкус, увеличивая или уменьшая соотношение спирта и семян. Помните, что количество вносимого аниса очень сильно зависит от места его произрастания и его свежести. Я знаю три места, которых, э, в которых произрастает анис, и его можно купить у нас в России. Это Индия, Египет, ну сирийский, к сожалению, я смог найти только вот на Ближнем Востоке. Настоящий рак, кроме аниса, никакие специи не кладут. Ни в коем случае ни фенхель, ни укроп и так далее. Наши товарищи с Ближнего Востока кладут в куб немного, грамм 30-40, в зависимости от объема куба дубового угля. Почему дубовый уголь? Да потому, что у них нет березового. Кладите смело березовый уголь. Еще для сладости в куб кладут немного семян пшеницы, ячменя или яблока. Иорданцы просили остерегаться класть яблоко из магазина, только из домашнего сада. Третий перегон необходимо осуществлять прямотоком, без укрепления. Это необходимо, чтобы не ободрать букет аниса. В Сирии и Ливане делают несколько таких перегонов, как правило 2-3, каждый раз дополнительно добавляя по 10% семян аниса. Тем самым считается, что качество рака улучшается. Я не удержался и перегнал второй раз свой напиток из черноплодки, который я делал в первом ролике. Не знаю как насчет качества, но количество напитка уменьшилось и серьезно. На Ближнем Востоке рак пьют разведенным. Разбавляют его не просто в два, а в три, четыре и более раз. Раком заменяют вино при застоле, потягивая его не спеша за приемом пищи. Аборигены неторопливы, нет цели набухаться как можно скорее. Наоборот, встречи друзей, родных проходят в длительных посиделках с разговорами и тостами. А рак делают 50-53 градусным. Большое количество дорогих виски имеют бочковую крепость. Она тоже выше 50 градусов. Китайцы свои лучшие байдю изготавливают не менее 50 градусов. Многие из вас скептически относятся к рисовой водке, но это от незнания этого напитка. Он на самом деле изготавливается не из риса. Я склонен доверять китайцам в этом искусстве. Я испробовал много видов китайского байдю. Скажу вам, что 53 градуса совсем не значит, что после третьей рюмки ваша речь станет несвязной. Нет, выпивается не меньше, чем 40-градусного напитка. Недавно мой дагестанский друг Джавалды подарил мне бутылку абрикосового самогона 20-летней выдержки. Это был воистину царский подарок. Кто-нибудь пробовал подобные выдержки? Самогон. И крепость этого напитка была 55 градусов. Я мог бы вам рассказать о своих ощущениях, но есть одна мудрая восточная пословица. «Скажи сто раз халва» во рту слаще не станет. Товарищи, старайтесь делать хорошие напитки. Храните их долго, не суетитесь. И когда через многие годы вы будете угощать ими своих повзрослевших детей, их восхищение будет для вас самой лучшей наградой. Кстати, в этом познавательном путешествии с нами произошел забавный случай. В Азербайджане, а возвращались мы через Баку, затем перешли сухопутную границу в районе Дагестана, так было дешевле. Так вот, в аэропорту города Баку мы договорились с парнем с непростой судьбой по имени Фархат, что он довезет нас до границы с Россией. Все шло как никогда хорошо. Новые места, красивые пейзажи за окном, приятный собеседник. В очередной раз Фархат остановился, чтобы заглянуть под капот своего старенького Митсубиши. Мы тоже вышли из машины, чтобы размять ноги. Уже смеркалось. Наш водитель закрыл капот, быстро сел за руль и надавил на газ. Времени опомниться у нас не было, нелепо замахав руками и прокричав что-то похожее на то, что мы здесь. Мы остались на обочине дороги. Деньги, документы, все вещи остались в машине незнакомца. «Это что, все?» – спросила Ольга. Я развел руками. Шли томительные минуты ожидания. Но знаете, я в глубине души не сомневался, что Фаркат просто не заметил, что мы еще не сели в автомобиль. Через 15 минут, свистя резиной об асфальт, видавший виды авто, затормозил на противоположной стороне дороги. Вы что? Я даже вспотел, не обнаружив вас в машине. Мы потом долго смеялись, обсужда... обсуждая случившееся. Это я к тому, что в мире очень много хороших и порядочных людей. Фархат, привет!